Так, ну, в принципе, мой ход, да, сейчас? Ну, конечно. Да, точно мой ход был. А, ну, у меня опять некуда деньги деть. Ну, ты, я тебе говорю, сам знаешь, как выкладывать. Сейчас я изучу технологии тактика всадника, буду гражданку изучать. Мне нужно что-то строить, что это жесть. Можно... У меня 33 пищи, у меня некуда деньги потратить вообще. Можно деньги давать все ему. Деньги Риму давать? Да. Но вообще, я хочу поторговать с кем-нибудь. На хлеб и зрелище надо Риму дать деньги. С кем бы поторговать, я думаю, сейчас. С Карфагена торгую же. Так, Узи Узитана, давайте с вами торговать. вас <coughs> не уничтожили. Давайте я вам дам денег еще чуть-чуть. вам 500 монет. Мне 500 монет? Чего охренел? Нет, им. Ты даже мне 500 монет не дал. Я тебе дал 2000. Ты в прошлый раз давал мне 2000. Че, офигел? Ты рим требует денег. Дань. Дань. За, -за, -за, -за помогали. Вы мой протекторат, вообще-то. Если не знали. В смысле? Ну вот так вот игра повернулась к тебе. Так, я могу сейчас прокачать свою армию, Экстратек вот этому вот товарищу, давайте авторитет, а вот прирост опыта, прирост да, вот опыта. опыта, прирост опыта, так ладно, завершай ход, а, ну деньги тебе дать, да? Сколько тебе дать денег? Ну сколько есть давай? 6 тысяч, 90 -90. Ну, ну давай 4 тысяч, уже все, вращать. В расчете. Да. Ну окей, я, я записал вот это. Я это запомнил. Я это запомнил. Блин, ты могу, А, это я, могу... это я запрашиваю тебя. Нормально ты так. решил уметь. Четыре тысячи? Окей. Удар. Спасибо. Подобное предложение уничтожает встать римского народа. Second... Какие-то тебе деньги. Какие-то барбары. Подписали свои грязные монеты облапанный. Да знаешь, как если ты смотрел фильм старик Старик Сиабеликс. Да, да, смотрел. Приехала такая колесница с золотом. Черт. Юли Цезарь просто. Ступите в войну с ценами. Спасибо, конечно, хорошее предложение. Мы мой протекторат так что сосайте сайте писосы <с -сос> <с> -сос> Да, сайты писос Анарты больше не торгуют с вами Интересно, почему Анарты? А ну потому что им... А как они с тобой торговать будут? А, ну типа а, у них а, там кстати... территорию захватили, что ли? Хм. Ладно, грин ну, у... быстрее нападать, потому что Их скоро растесут Сейчас yeah. Сейчас будет... I... Очень большая битва. Битва. Блин. Да. Битва. цел. Ну, все твои хотелки будут в следующей серии. <laughs> Нет. Как города легионеров, ничего Ивокат. 77 ближний бой. Так, то <laughs> Стопы. <laughs> Я ни тем отрядом напал. Надо напал, чтоб мой главный генерал... Вот. Все можно сразиться. Просто... А что жесткая битва будет? Да, жесткая битва. А. -а, -а. Ты будешь играть? Все? Ну да, я хочу сыграть. Ну, ладно. Хоть посмотреть, блин, думал, один раз... На это будет, ну, но На легионеров хочу посмотреть хоть один раз. Фегаси, мой комп, наверное, не выдержит такой битвы. Ну, купишь новый после этого. Да, не, выдержит. Должен, пойти. Ну, туман. Отсюда. Сколько там? Пять тысяч на 5 тысяч где-то? Ну, да. У них, по-моему, 6, а у меня 4. Ну, 10 тысяч. Да. Только сраный туман, конечно. Нягкие погоды. И ну, у кого справляется, чувак. Отлично. были красивые, конечно, легионеры. Да, сейчас подойдет армия еще моя основная. Блин, щиты большие, вообще жесть. Им подходят свежие силы. Вот такие вот чувачки бравые. И даже вели тоже выглядит нормально. Да, по-моему, так же. Они так ну нет, они теперь они в каких-то шкурах волков, эм... как мои эти. Чё, часть войск почему-то забыл там, у городе. Сейчас их догонит кавалерия. Ну, я был бы не удивлен, если бы такая произошла херня. А, ну бот видимо вообще похую Ну, нормально. Так, у меня есть немножко кавы, но кава здесь практически не играет большую роль. типа драчка будет. Драчка. Драчка будет, срачка. Кельский юнош. Нифига себе, юноши уже бордаты, как я не знаю. Ну, да. <кười> <кười> Бывает. Постарели, чуть ко Да, уж точно. Так, все, давайте в одну. В одну огромную шеренгу. Просто. Не знаю что как-то не слишком медленно идут даже на скором времени максимально времени ускорение да. ее Господи. там что-то я смотрю кто-то решил высадиться к нам сбоку это какие-то прям долбанутые чуваки основные обезбашенные какие-то вообще какие-то голые мужики вот на кораблях усаживается к легионерам. Типа мы сейчас их загасим вообще изи. Смотрите. Я просто хочу посмотреть на это. Как они режут их. Да. <связывающие> Глух мужиков. <связывающие> ну, это по как сути. Это, по сути, топовая армия. Там. Дальше ничего топовее нету. Ну, это когда, это как британская пехота. Все гонили или Си Пехота Сгана. Что-то типа того. Не, там Сикита. Пехота Сгана это, ну, типа такой. Ну, все китай рукопашники, а отец стрелки. Ну ладно. Да, да. О, они лишили путь. Э, чуваки, стойте. Смотри, эти упыли. Не, они что-то немножко развернулись просто. Ну, это их не спасет, потому что они высаживаются на холм прямо. Так, ну ладно, они, пускай немножко побегают, мои легионеры. Фиг с ними. <звы> Капец. Как Сулмо какой-то. Да. <звы> они так медленно бегают. Э, а чё он? Куда? Опять поплыл. Куда? <звы> <звы> а шутун <-то>, ну, нафиг. <звы> передумали резко ну давайте я уже что вас не дождусь если никак. куда они давайте о. Они, ну, они могут высадиться да отлично саживайтесь сейчас сначала вас обкидаем немножко если вы не против вас загасит просто одним убежали они на моих просто... они сейчас сразу будут просто кстати рокая на какой-то сломали большой есть Предлагает, что может быть okay. не знаю у меня 40 fps вроде mm. если одолят у меня вообще там 60 фпс это что, высадка была на легионеров? Серьезно. Сразу все сразу спалили все. Не спасите просто легионеров. Ну ну да. Нашего военночельника напали. Нашего военночельника напали. Какой позор. Там копейщики вот побегут сквозь моих легионеров. А, сваливаем быстрее. Сейчас пожог мы когда, когда получили пизделей. <сcoff> <сcoff> <сcoff> Бежим вообще кофеми в спину 2 ну да 4 отряда минус а куда водки уплыли кидаем их там мужики какие-то мертвые мужики повод на водке смотри вот здесь смотри здесь смотри мужики короче я понял мы забрали. Там внизу, <с короче, <с все равно люди сидят. Ладно. Вот. По Пофигу. Ой, да, это приход конечно, очень медленно идет. Просто жизнь какая-то. Ну. Но... Я думаю, это толпа, если ворвется в город, то там, хоть если будет даже стрелять три отряда, там, пять отрядов лучников, то все равно не разобьешь их. Эту армию. Да, жестко конечно, армия. Притерианцы еще 86 атак думаю. 86! Да. Они там просто всех вырежут. И у них защита 99 броня. 89 даже есть. Вообще жестко. Ну просто сами, ну они, они такие, залетают, наверное, и все просто, да, все их вырежут. Это закончится этом. Ну и они тогда, вот когда против меня воевали при трансе, они там по 250 вырезали религионеров. Они, соответственно, здесь могут просто наворошить дел. Да, правда, они будут очень медленно идти. Можно пока чай поти заварить, попить чайку, поесть, помыться, поспать. На ускоренные скорости они идут, как я не знаю, кто блин. Ну ладно, на обычной скорости они вообще, как, как не знаю, ползут будто бы. Ну, ну да, это как танки какие-то. Какие-то. Первомировые. Например, медленные примедленные. Кстати, да. Ну так не знаю, ускорих может. Да, ну, они да, устанут. Ну, конечно, да, бегать в такой броне. Ну, они быстро устают, поэтому их гнать вперед как-то не очень хочется на скорость. Потому что там в городе еще побегать надо будет. Ну да, там нужно будет довольно много побегать. Потому что сначала зайдем в город, потом там сбоку зайдем этим будет еще войсками. Там у них точка-то где находится. А, вот в обереге. Ну... Блин. Что ж поделаешь? Просто еще... Далеко довольно появился. Ну, я мог конечно ближе начать воевать. Хочу, чтобы все дисциплинировано было. Mm -hmm. Так, давайте-ка пару отрядов мы конфискуем. Куда-нибудь тыл заведем. Вот так вот зайдем. С фланга. Там тупо стоит э, 10 отрядов, 10 отрядов подряд, просто друг за другом встало. Их по одному будут рубать, твои ли, легионеры. Да, но ну, мы вот так зайдем сейчас еще с фланга легионерами. Да, с фланга с тыла. Потому что там хватит по идее два отряда, чтобы блок открывать. Остальные все могут тупо обходить вокруг, Это все дело. Омон сейчас оцепит регион. Да уж ОМОН. Дымовухи кинут, и начнут валить их всех. Залетают. Это полиция. Через окно. Да. Всем стоять на месте. Это полиция. Это полиция Рима. Кстати, что забавно, варвары, когда захватили Рим, они считали, что Рим как бы ничего с ним не стало, он так все существует. Римская империя процветает. А в итоге потом Колизей превратили в курятник там, и, и, потом... и обосрали весь город, все разломали, повзрывали. Да, Рим существует в наших сердцах. Да, уж не кажется, супер медленно. Uh -huh. Я уже скоро собираться на тренировку а тут. Oh. Да, мне даже уже надо собираться. Ну ладно, доиграем. Ты можешь идти просто, <laughs> я тут буду один играть. <laughs> так, ну давайте заходим. Генерал мой, тоже иди давай в обход все в далекий обход так, ну а вы вырываетесь, наверное, ничего не так, а где там захватывать надо будет? Но, я говорю у берега У берега? Что-то ниже, флажка Ладно Давайте побежали Толпа такая Такая толпа против легионеров Просто закинули этими копьями вот ряда, сразу минус. О, он подвел копейщиков новых свежих. Не, он всех подвел. О, давай. Каму кого тоже, кого тоже подвел. Всех в вот Просто рубают их. Все, там просто минус будет. Там уже в пол Забавно снесли. Забал Какие-то бомжи русские сфотки нерв. Они их просто пихают сами за этой броней. И щитами убивают. По 25 уже убили, поэтому никого не потеряли никуда. 60 человек убили, не потеряли ни одного человека. Но. Там отряды, которые. атаку, у них по 15 всего. Твои. Да, это почти что мои плепсы просто. От меня Странно, то, что они еще не, не убегают даже. Воодушевлены, видимо. Тем, что дерутся против легионеров. Каждому довезется честь сразу после генера. Да, британцы еще их утрубят. Так, там что-то я смотрю. Наши войска заходят с фланга, и там мы видим Кристиан лабранца. Так, давайте, давайте, давайте. Сейчас зайдем еще с тыла. Чуваки уже устают, я смотрю. 50 человек убили. Давайте в атаку. А, кстати, у них есть возможность с хвостами еще это угу. Давай, так он, я отойду. Да, давай, порм. Давай. Хвосты включаем. эти легионеры В атаку. Болите их всех. из флангов. Отличная работа. работа. Давайте, давайте, давайте, наседаем. Так, у... Cool. Отлично, тут всех вырезали, идем дальше. Давай, давай, давай, давай.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 продолжается все еще по. Давайте выносить их, ой кавалерия, двигайтесь. на Подходим, новые силы. Засады. Ого. Стедан засада. Мы обнаружили засаду врага. Давайте прорываем это уже защита страны. Так, стопы Что-то звук совсем не закипит. Давайте, давайте. Алло? Да здесь угу. Мы тут деремся все. Еще. Угу. Я вижу. О, ну, не знаю, как не держится даже. Да. Просто. ГГ. Нужно признать, хорошо они держатся. Так, кавалерия, где моя? Давайте сюда. Они, они все равно уже обречены. Да. Убит. Тем более А с флагом там обходит, да? С да, там проблемы есть некоторые Нас обстреливает там очень больно Ну да, вижу А кавалерия очень долго идет помогать Все складывается в нашу пользу Да вы что? А я не знаю, мы, я думаю, мы программим со стаком гениалов. <связывая> Давай, да, успеем. <Господь>. <связывая> так, конец подоспел на помощь. На, а у сэки боевый дух у легионеров, конечно. Ну да, это правда, запредельно, можно даже сказать. Че, все, уже бежать? Нет, еще пока не хотите бежать. Странно, почему да. они не убегают? и Правда странно. При одном виде легионеров можно уже сразу убегать. Прикинь такая толпа с броней такой ватых идет. Ладно, конечно не ватых, а может и ватых. Ну почти. Да. Бежит такая армата. Дрогнули серьезно? Ну это один отряд кавы, который у меня сейчас видимо погибнет. Хренисто отступило. Ладно. Так, давайте мы идем добивать их с, с тылу, заходим. Ну уже пробивайте эту жопу, образовалась. правом правую мы вражескую разбили. Управляемся теперь всеми силами. В тыл к ним. А то там засор какой-то образовался. О, эти стоят жопы к тебе нормально. Ладно, жопы, конечно, боком. Там эти крестьяниновобранцы какие-то. Они там вообще стоят по одному в строю Нормально Смотри, видишь? Нет, ну ладно, мы победили. Все, все разбегаются просто Да, все бегут через моих вой войска Нормально выбрали траекторию отступления Вообще Да просто легионеры сейчас их порубают Ну да Свежее мясо Сейчас под головы лететь просто да... Победа! Ну, довольно много потеряли, хотя... 618... На тысяч. А, ну, спи... а, ну вообще нормально... 6, 6 тысяч мы вырезали почти... Офигеть... Да. Все нормально... Кто больше всех нарубал? Ну, в этой армии больше всего легионеры обычные нарезали... 336... Нормально, так вообще никого не потеряли, потеряли пару человек просто случайно, кто-то там умер от жары, не знаю, от того, что устал, истощен, истощен. Ну все, чувак, словно битва. На, да, а что я? Мой щит. my fucking shit. Да, отлично. Ну все, ты уже Галю почти захватил, там два города осталось. Отличная битва. Да, ну уже можно снять на этом серию. Да. Ну, а, хорошая серия получилась. Ну, сейчас еще добил. Убегает. Добивай, да, добивай. Правда, отряд Кава, наверное, сейчас умрет. У меня один. Да. Один отряд умер. Он уже уничтожил фракцию номинаты. Ну, тебе осталось две, два города захватить и Британия идти. Ну, я вот на юге этот город захватить не буду, я сказал, только отребат, убью. Ну да, это, это потом. Ладно Отличная серия. Да, уже ну, наконец-то наконец захватили этих кивров. И вот на следующей серии будем двигаться на Анартус, на точнее, да? На Нарвы, да. На Нарвы, да. Ты, ты, ты, точно. Ну ладно. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Да, вот эта серия заслуживает лайка, я считаю. Да. Я еще качнул своего генерала сейчас сразу. А Третий этому поднял. Ну ладно. Ну ладно. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока, удачи. Да. Всем пока.